Открываем почту и видим, во входящих у нас новое письмо. Вас пригласили стать консультантом Ламбре. Для покупки стартового пакета перейдите по ссылке. Ниже идет информация о том, кто это приглашение отправил. Все вопросы по продуктам и способах работы вы можете задать своему наставнику. Вас пригласили, соответственно, моя фамилия имя, телефон мой, мой имейл и мой номер консультанта. Далее нажимаем на ссылочку. Попадаем форму регистрации нового консультанта. Здесь нужно просто заполнить все предлагаемые поля. Ставим галочку «Согласие на обработку персональных данных». Заполняем фамилию, имя. Почта уже стоит, та, на которую ушло приглашение. Пишем номер телефона и нажимаем «Подтвердить номер телефона». Нажмите «Отправить код». И на указанный вами номер будет отправлено СМС-сообщение с кодом для подтверждения телефона. Нажимаем «Отправить код». Берем телефон и ждем, какой код нам пришлет СМС-портал. Вводим. Нажимаем «Подтвердить». Дальше, дальше нужно придумать пароль. Пароль минимум должен состоять из шести знаков. Далее его повторяем. Больше обязательных полей нет. Со звездочкой все поля заполнены. Остальные можно не заполнять. Подтвердить, что вы не робот. Нажимаем. Нам предлагается выбрать все парковочные часы. выбираем то, что мы считаем парковочными часами. Зарегистрироваться. Мы попадаем на страничку подтверждения контактных данных консультанта. Нужно посмотреть, каких полей не хватает. У нас не заполнено поле отчества. Дата рождения. Выбираем страну. Область. Еще раз ставим согласие на обработку персональных данных. Далее номер телефона у нас уже подтвержден. Далее проверяем почту. И опять нажимаем «Далее». Теперь нам нужно перейти будет в почту и подтвердить e-mail. Заходим в почту. У нас новое письмо. Мы подготовили вам подарок. Для получения подарка перейдите по ссылке. Можно кликнуть на ссылочку или на сам баннер. Нажимаем. Мы опять попадаем на сайт Lambre.ru и продолжаем нашу регистрацию. Для покупки стартового пакета перейдите в «Мой кабинет». Заходим в мой кабинет и у нас есть на выбор два стартовых пакета. Цена на стартовый пакеты зависит от курса евро. Он меняется в компании при резких колебаниях валюты. А так он достаточно долго был у нас стабильный и никаких изменений не было. Итак, посмотрим, что же входит в контракт шанс. Нажимаем на него. Описание. При покупке данного пакета вы получаете коллекцию ароматов «Ламбре» в очаровательном стильном футляре 10 пробников по 1,6 мл. Как правило, там идут 10 номерных ароматов, самых популярных на сегодняшний день. Также вы получаете возможность покупать продукцию «Ламбре» со скидкой 40% от цены, указанной в каталоге. Сам каталог. Срок действия контракта – 1 год. Для продления контракта необходимо купить продукцию на 60 баллов. Это… 120 евро примерно 120 евро за год или заключить 5 контрактов то есть подписать 5 консультантов посмотрим что такое контракт классик описание при покупке пакета Classic вы получаете также возможность покупать продукцию со скидкой 40% от цены указанной в каталоге уже тест шкатулку с коллекцией номерных ароматов от 40 штук, то есть в этот Набор входит только номерные ароматы, все номерные пробники, которые есть в компании на данный момент. Не менее 40 штук. Чаще это больше. Также входят блоттеры для нанесения ароматов, каталог, актуальный на сегодняшний день, и информационная брошюра о компании. Срок действия данного контракта Бессрочный, но с перерегистрацией. Бесплатная перерегистрация проходит раз в три года для уточнения ваших контактных данных. Например, мы решили купить... Пакет классик. Нажимаем в корзину. Перейти в корзину. Если мы сейчас нажмем на продолжить покупки, то мы пойдем в каталог, но цены будут еще розничные, так как человек еще не консультант. Он не купил стартовый пакет, у него еще нет номера, он не является консультантом. Поэтому переходим в корзину. Оформить заказ. Проверяем. Фамилия, имя, отчество, почта, телефон. Очень важно, чтобы телефон был указан верно, так как на него будет отправлен смс о том, что ваш заказ готов к выдаче. Дальше выбираем доставку. Возьмем, например, СДЭК. Выбрать пункт выдачи. Едет машинка и всплывает окно «Данные о вашем местоположении». Нажимаем «Разрешить определять мое местоположение». И СДЭК определяет мое место как Москва. Выбираем пункт ближайший к моему дому удобный. Выбрать. И стоимость доставки появилась цена 140 рублей. Проверяем сам заказ. Все верно. И переходим к оплате. После оплаты заказа изменить его будет невозможно. Нам больше ничего не нужно добавлять. У нас только стартовый пакет. Стоимость доставки устраивает. Нажимаем оплатить. Итак, ваш заказ ожидает оплату. Есть номер счета и сумма к оплате. Если мы нажимаем на далее оплатить, то мы уже попадаем на страницу робокассы, куда вводится номер карты. Все данные с карты. Тут, думаю, что не буду подробно останавливаться. Каждый когда-либо это делал. Что происходит после оплаты? На почту приходит письмо. Приветствуем вас среди наших консультантов. Спасибо за покупку стартового пакета и добро пожаловать в компанию Ламбре. Стоимость любой платной доставки в следующие три дня будет стоить вам 1 рубль. Вы стали консультантом Ламбре и далее ваш номер. Что значит стоимость любой платной доставки в следующие три дня будет стоить вам 1 рубль? Это значит, что после того, как вы купили стартовый пакет, вы можете оформить покупку продукции уже со скидкой. В течение трех дней эта доставка будет вам стоить 1 рубль. Не упускайте этот шанс. Пожалуйста, пользуйтесь им. Также в письме идет прикрепленный маркетинг-план компании Lambre, который можно скачать и посмотреть. Здесь достаточно подробно, просто, доходчиво расписано. Вся система начислений, баллов и так далее. Ну и последнее, что же происходит на сайте после оплаты. Когда человек оплатил стартовый пакет, авторизуясь на сайте, нажимая «Войти», по той почте, которую он указывал при регистрации, он уже попадает в раздел для консультантов. Вводим почту, пароль «Пароль». И попадаем в раздел «Для консультантов». Вся продукция у нас уже идет со скидочкой. Рядом со словом ламбрел у нас появилась «Для консультантов». И в разделе «Мой кабинет» виден номер консультанта. А в разделе «Мои заказы» всегда можно отследить, где находится ваш оплаченный заказ. Нажимаем на заказ. И в поле «Доставка» есть номер трека и ссылка для отслеживания.